Здравствуйте! В этом уроке рассмотрим работу с технологией Chroma Key. В первую очередь понадобится видео, записанное на однотонном фоне. Обычно используется зеленый или синий. Для данного урока я скачал из интернета небольшой видеоролик. Добавим его на нулевой трек. А футаж добавим на первый трек. Добавьте переход «Композит» ранее изученным способом. Чтобы изображение было расположено по центру, снимите галочку с пункта «Align». Затем щелкните правой кнопкой мыши по клипу с зеленым фоном. И из меню выберите раздел «Добавить видеоэффект» пункт «Блускрин». По умолчанию для кейнга используется синий ключ. Изменим его на зеленый. Для этого щелкните по кнопке с синим цветом. Затем нажмите кнопку выбора цвета». Подведите указатель к тому цвету, который будет исключен из клипа. Вместо него будет размещен футаж. Придвиньте регулятор Variants немного вправо или влево до достижения нужного результата. Просмотрите получившийся результат. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.